Интересовало и так далее, что вам мне там необычного, или ты такой наглый, уверенный, почему так думаешь.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 предпочитают на встрече пить чай или кофе. Тут можно уже без смайлика, можно со смайликом, здесь